Приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Представляю вашему вниманию общий гороскоп на 2023 год. 2022 оказался очень непростым абсолютно для всех, но многие темы придут и в 2023, который станет кульминацией событий, начавшихся еще в 2020 году. Влияние небесных тел на происходящие события неоспоримо, поскольку все в мире и в жизни отдельного человека построено на циклах планет. Как Украина, так и все мировое сообщество проходят напряженные преобразовательные процессы. Особенно мощным в этом плане оказался 2022 год, так как два сезона затмений проходили по оси «Телец-скорпион», связанной с глубокими трансформациями, вопросами жизни и смерти, природными ресурсами, финансовой сферой. С весны 2023 года сезоны затмений постепенно перейдут в ось овен-весы, характеризующую взаимоотношения. Поэтому общий энергетический фон станет гармоничнее и к концу года внешняя давящая атмосфера постепенно исчезнет. Начинается другой важный конструктивный этап, обусловленный транзитом Плутона по Водолею с 23 марта, который затронет все страны мира. Планета войдет в этот знак на несколько месяцев до 13 июня, после чего вернется в Козерог на некоторое время и с 2024 года продолжит движение в течение 20 лет по знаку истины и человечества, которым является Водолей. Высшие планеты Уран, Нептун, Плутон показывают мировые процессы. Смена знаков в транзитах сопровождается глобальными переменами в различных системах жизнедеятельности целых континентов. Конец марта, середина июня – это время расчистки пространства и подготовки себя к новому 20-летнему циклу, который начнется с 2024 года, когда Плутон окончательно зайдет в водолей. В этот период агрессия по отношению к людям, ведение захватнических войн и попытки уничтожения других наций уйдет в прошлое. Начинается 2023 на фоне ретроградного Меркурия с 29 декабря до 19 января и ретроградного Марса, который продолжится до 13 января 2023 года. Эти Транзиты тормозят развитие любых дел, заставляют погрузиться в себя, разобраться с различными проблемами и избавиться от прошлых болезненных воспоминаний. В конце 2022-начале -го, 2023 -го года можно ожидать очередных вбросов и фейков в информационное пространство. В первые две недели Нового года возможны масштабные обманы. Поэтому берегите свое психическое здоровье. Старайтесь меньше фиксироваться на том, что слышите. На эти дни может быть запланирована информационная атака или другие воздействия, направленные на формирование общественного мнения. Неспокойный период. Особенно тяжело в это время людям с тонкой душевной организацией. В любом случае до середины января Атмосфера будет психологически тяжелая из-за внешних давящих факторов и социальных панических настроений. До 19 января не стоит кардинально менять свою жизнь и предпринимать активных шагов по воплощению своих замыслов. В третьей декаде января общий энергетический фон и психологический климат станет намного гармоничнее. Это время сбора плодов и получения прибыли отдел, дел, которые активно развивались летом 2022 года. Оживает общественная и социальная жизнь. Достигается определенность по самым волнующим темам. С этого периода все поймут, что самое сложное позади, и в мире наступает некоторая стабильность. 9 января 2023 года Черная Луна выходит из знака Зодиака Рак и 9 месяцев будет перемещаться по Льву до 5 октября, где ее негативное влияние значительно снижается. Фиксированный огонь Льва делает видимым все скрытые процессы и враждебные замыслы, поэтому действия агрессора быстро пресекаются. На первый план выходят дела, требующие конкретики. А тайное и закулисное сотрудничество препятствует достижению целей. Это время испытаний для лидеров государств и правительств, так как все больше и больше народов будут стремиться реализовать принцип равноправия и самоопределения. Сатурн, строгий учитель, планета законов, структур кармы, переходит в рыбы 7 марта почти на 3 года, до 15 февраля 26. -го. В этот период всплывут подводные камни, возникнут затруднения, препятствия, которые ранее трудно было предвидеть. Это больше касается глобальных тем, внешней жизни, государственных и социальных вопросов, но, конечно же, отражается на жизни обычных людей. Предыдущий транзит Сатурна по рыбам продолжался с февраля 1994 до середины апреля 1996 года. Это были сложные годы. Многие страны оказались в глубоком экономическом и политическом кризисе. В этот период возникли межэтнические конфликты в странах бывшего СССР. Но при этом каждый народ смог реализовать право на самоопределение и осуществить свое экономическое и культурное развитие. 20 марта в 23-24 по киевскому времени – Первая кардинальная точка года – весеннее равноденствие. И с этого дня жизнь ускоряется. Солнце входит в первый знак зодиака – Овен, символизирующий начало. А с 23 марта Плутон входит в знак Водолея, что благоприятствует построению долгосрочных планов. Будущее станет понятным, идеи и замыслы начнут приобретать формы. 2023 год станет знаковым по масштабам событий и захватывающим для историков, менее напряженным для обычных людей, так как все самое неприятное и драматическое произошло в 2020-2022. Активнее будут развиваться дружественные отношения между странами, а борьба за равные возможности для мужчин и женщин даст положительные результаты. Ценности добра, человечности, гуманности, поддержки и правды будут вдохновлять цивилизованные страны, объединять народы в стремлении сохранить мир. Для Украины 2023 станет одним из важнейших в истории, но менее трагичным по сравнению с 2022 годом. Все больше стран начнут проводить реформы, предпринимать определенные шаги, чтобы самостоятельно решать вопрос о форме своего э, государственного существования. Транзит Плутона по Водолею активизирует в людях желание свободы и независимости. Весенний коридор затмений начнется 20 апреля солнечным затмением в Овне и закончится лунным затмением в Скорпионе 5 мая. В 2023 затмения постепенно перейдут в ось взаимоотношений, что отражают знаки Овен и Весы. А в 2024-м будут проходить только по этим знакам зодиака и закончится период тяжелых, но необходимых трансформаций. Дипломатические взаимоотношения будут способствовать развитию дружественных отношений между государствами, также поддержанию мира и безопасности. Но придется по-новому выстраивать связи. С 21 апреля до 16 мая период ретроградного Меркурия в Тельце. Вопросы денег, работ, ресурсов в этот период выйдут на первый план. Весна 2023 года будет насыщена событиями, особенно март. Все, что будет начато в этот период, будет иметь долгосрочные перспективы. Идеи и планы прошлого года, лета 2022, -го, начнут воплощаться в реальность и приносить плоды во время транзита Юпитера по Тельцу, который начнется 16 мая 2023 -го года, а закончится 26 мая 2024. Этот транзит поможет заложить основу будущего благосостояния. Для Украины это благоприятный период, так как наша страна находится под покровительством Тельца а Юпитер — это планета большого счастья в астрологии. Период подготовки к большому скачку, новому витку в жизни украинцев и Украины в целом. Можно ожидать серьезных изменений в политической сфере. Переломный год, так как раньше уже никогда не будет. Завершение определенного цикла в развитии государства, обретение определенного статуса, Многие управленцы навсегда исчезнут из политики, а существующие системы и структуры будут претерпевать коренные преобразования. Обмен разведданными и сотрудничество между Украиной и другими странами станет более тесным. В мае 2023 года начинается новый этап в жизни Украины. Также может быть и смена основных руководителей страны или изменение руководящей линии. Год очень важный для всех украинских политиков, олигархов, крупных земледельцев, собственников. Для большинства это будет период окончания их личного влияния в формировании и развитии политической власти в формах и методах ее функционирования. Со второй половины мая начинается подходящее время для крупных вложений и приобретений, строительства, финансовых дел. Постепенно возобновится работа предприятий после длительного простоя. Появится возможность зарабатывать, начать или расширять бизнес. Украина начнет уделять больше внимания вопросам развития промышленности сельскому хозяйству, энергетическому сектору. 21 июня в 1758 по киевскому времени, вторая кардинальная точка года, день летнего солнцестояния, следующий видимый поворот событий, переход на следующий уровень. Солнце перемещается по знаку зодиака Рак, самые теплые дни, самые короткие ночи, 18 июля лунные узлы сменят ось знаков зодиака. В восходящий узел войдет в овен, а нисходящий соответственно в знак зодиака весы. Лунные узлы характеризуют социальные процессы и общественные настроения. В период с 18 июля 2023 года до середины января 2025 будут перемещаться по оси взаимоотношений. В этот период появится много новых лидеров. Люди будут объединяться, учиться жить в новом обществе и соблюдать законы. Предыдущий транзит восходящего лунного узла по Овну, нисходящего лунного узла по Весам продолжался с декабря 2004 года до середины июля 2006 года. Это были спокойные годы без войн и потрясений. Высокий уровень экономического развития, рост производства, развитие международных товарно-денежных отношений. Во второй половине 2023 года легче будет найти общий язык с партнерами, найти компромиссные решения по самым сложным темам. А также строить взаимоотношения на международном уровне. Транзит лунных узлов по оси Овен-Весы поможет развить собственную индивидуальность, выстроить правильные личные границы, сохраняя при этом отношения с окружающими. Это же касается и связей между разными государствами. В современном мире высоко ценятся люди, которые могут производить контент, предлагать новые проекты компьютерные, цифровые технологии и сетевые коммуникации. Восходящий узел вовне благоприятствует тому, чтобы заявить о себе, вызвать общественный интерес к своим высокотехнологичным продуктам и начать применять их на практике, что поможет выйти на международный рынок. Раз в полтора года Венера находится в фазе ретроградного движения и в 2023 году будет этот период. С 23 июля по 4 сентября 23 планета любви и взаимоотношений войдет в ретрофазу в знаке Льва. В августе 2015 года Венера также ретроградно перемещалась по Льву. Поэтому, вспоминая события того периода, каждый может найти для себя ценные подсказки. Традиционная ретроградная Венера способствует возврату к прошлым взаимоотношениям. Люди из прошлого оказывают огромное влияние на планы и дальнейшее развитие дел в той или иной сфере жизни. Транзит благоприятствует обретению популярности, усиливает творческий потенциал, помогает привлечь внимание к себе и к своим проектам. Солнечная энергия Льва включает сознание, способствует прояснению сложных вопросов в сфере партнерства, в финансовых делах. При этом количество конфликтных ситуаций и спорных вопросов также увеличится, так как играть второстепенную роль при транзите ретро -Венеры по Льву никто не захочет. Усиливается потребность быть на виду, получать признание и комплименты, чувствовать себя любимым. Во время движения ретро-Венеры по Льву люди больше заняты своими глубоко личными проблемами, чем прямыми обязанностями. В связи с чем возможны неприятности на работе, конфликты с руководством. С 23 августа до 16 сентября период ретроградного Меркурия в Деве. Рекомендации стандартные, желательно нового не начинать, соблюдать осторожность на дорогах, делать запас по времени, когда что-то планируете. Но это не касается тех, у кого в натальной карте Меркурий также ретроградный. Кого интересует личный прогноз на год, обращайтесь, поговорим детально обо всем. Контакты на главной странице и под видео. 23 сентября в 9 часов 50 минут осеннее равноденствие. Третья кардинальная дата года, после которой дела стремительно идут к завершению. С этого дня солнце движется по знаку весы. Осенний коридор затмений 2023 начнется с солнечного затмения в весах 14 октября. Закончится лунным затмением в Тельце 28 октября. С этого периода внешний фон событий, психологический климат в коллективах и общественное настроение в целом станут гармоничнее. По крайней мере, если сравнивать с 2022 годом и первой половиной 2023 года. Вопросы взаимоотношений между обществом и личностью, отстаивание своих интересов и личных границ станут основными движущими мотивами. С 13 декабря 2023 года начинается период ретроградного Меркурия в Стрельце, а закончится 2 января в знаке Козерог. И следующий календарный год будем встречать на фоне ретроградного Меркурия. Ну, ничего страшного. То, что не успеем сделать в 2023, благополучно завершим в 2024 году, и не нужно сокрушаться по этому поводу. Не стоит ускорять события в период ретро-Меркурия, иначе это приведет к ошибкам и множеству препятствий. 22 декабря в 5 часов 27 минут четвертая кардинальная точка года, день зимнего солнцестояния. Солнце входит в знак Козерога. Рождение нового солнца. С этого дня свет побеждает тьму, что самым положительным образом отразится на всех жизненных сферах и внешних военно-политических процессах. С этого момента появится больше возможностей расширить перспективы развития по всем областям. Наиболее важна с точки зрения астрологии первая ингрессия Плутона в Водолей с 23 марта по 13 июня. Этот транзит положит начало прогрессивных перемен, поможет освободиться от груза негативных эмоций и обстоятельств. Например, ингрессия Плутона в знак Водолея в прошлый раз, бывает каждые 248 лет, запустила первую промышленную революцию. Начало ее относят к созданию Джейсом Уатом правого двигателя в 1778 году. Второй заход Плутона в Водолей будет с 21 января до 1 сентября 24, и окончательно войдет в этот знак на 20 лет с 20 ноября 2024 года. Влияние Плутона в Водолей будет способствовать возрождению тяжелой оборонной промышленности, особенно в странах, которые подверглись жесткой трансформации. В первую очередь это Украина. Открытия и изобретения в самых разных областях, инновации в технологиях и техниках будут способствовать конструктивным перестройкам во всем мировом сообществе. Видимые результаты будут к концу 2024 года, а в 2023 только все начинается. Происходит смена мирового порядка. Украина займет достойное место среди цивилизованных государств сможет выйти из замкнутого круга проблем. Войдите в 2023 год с хорошим настроением и светлыми мыслями. Это будет удар для любого недоброжелателя, как во внутренней жизни, так и в глобальных масштабах. Друзья, на этом я заканчиваю. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всем мира, добра, благополучия. Кому нужна консультация, обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. До новых встреч. До свидания.